Мы сейчас находимся в подъезде э, на улице Каразина, пересечении Смироносицкой. Здесь находятся в нашем подъезде две квартиры, две стильные квартиры. Одна сверху в стиле э, Шерлок, а другая, куда мы сейчас будем спускаться, это в стиле батискаф. Она находится на нулевом на этаже, подъезд свой. Вот видите, подъезд красиво освещен, весят старинные фотографии, и мы по лестнице. Спускаемся вниз. Погружаемся в подводную лодку. Вот мы уже внизу. Здесь видим кондиционер, картины висят в подъезде. Сушится белье. Как сказала Вера Инберг, сушатся пеленки, жарится беленка. Попадаем в саму квартиру. Такая маленькая кухонька. Кирпичи старинные, им лет 200-300, вот все, что вы видите сзади, это элементы кухни, это все оригинальные, сохранившиеся, своды сохранившиеся за 200 лет, хуже не стали. Вот такая кухня, гранитная столешница с уголками, печь, вытяжка и Делаю небольшой круг, зеркало сразу на входе, чтобы хотя можно было смотреть в себя. И за моей спиной, нет, сначала мы видим вешалка а с домофоном, с каким-то иллюминатором, и за моей спиной проход в кают-компанию, можно так сказать. Проходим. перед какой компании светится. Вот мы что мы видим. Мы видим иллюминаторы, так как это все на нулевом этаже, в подвале, то окон нет, есть иллюминаторы круглые. Через иллюминаторы могу вам просто рассказать, видно морские глубины. Диванчик уютный со столиком морским морская тематика над диваном старинный гобелен семейный какой-то фламандский город с понтом. что мы дальше видим дальше камин камин с ролевым капитана камин эко примечательным тем что там сжигаются экологически чистые материалы, и это не заселяет воздух. Материалы самстрели, панели камина, различные если подойти, различные приборы, снятые с утонувших кораблей, домашний кинотеатр, телевизор. Дальше проникаем в спальню. над кроватью телевизор опять же части обшивки подводной лодки вот щупальца сейчас щупальца дотрагивается до моего уха щупальца какого-то диковинного зверя кальмара наверное. там в окошке акула уже подкарауливает нас и стоит возле него старинного моряка а также какой-то неизвестный прибор над кроватью вот кровать лежащая прямо на э, бамбуковом, бамбуковом пост, э, постаменте э, мягкая стенка спина, спинка большая с подсветкой э, картины оригинальные дореволюционные и прямо над кроватью э, иллюминаторы, через которые совершенно хорошо видно морские глубины и э, поверхность воды. Дальше мы с спальни перемещаемся в, не помню как называется, санузел. Вот такой санузел везде итальянская плитка медные трубы на стене с приборами и самая большая в нашей квартире джакузи. джакузи в которой помещается человек 10 может поместиться на джакузи Светящийся потолок, меняющий свой цвет, если вы видите. Очень уютно принимать душ. И вот мы видим справа, это прибор, через которого названа квартира. Это батискав. Он нагревается, и вода по медным трубам растекается по всей квартире. Естественно, что над его вот дальше умывальничек небольшой. На джакузи, вот мы видим телевизор. Можно прямо с джакузи регулировать каналы. Теперь мы опять заходим в кают-компанию. И здесь я хочу вам сказать, что мы всегда рады всем гостям. Рады, когда люди к нам приезжают, снимают в том числе эту квартиру которая очень оригинальная и необычная, и многим она полюбилась. Заходите на наш сайт, бронируйте, будем рады гостям, встретим вас. А также подписывайтесь на наш канал, где вы будете, сможете наблюдать новые репортажи о наших квартирах, необычных стилях и гостеприимных в центре Харькова. Э, подписывайтесь на наш канал. До свидания.